Транспортный комплекс является одним из основных потенциальных объектов терроризма. Транспорт нередко становится средством достижения преступных целей лиц и организаций, пытающихся путем совершения террористических акций добиться удовлетворения политических и иных требований, подвергая при этом опасности сотни человеческих жизней. Преступления террористического характера, как правило, отличаются тщательной подготовкой, изощренностью и, к сожалению, как показывают недавние события последних лет, обращением к новым техническим средствам их совершения. Железнодорожный транспорт Российской Федерации представляет крупнейшую транспортную систему мира с высокой степенью интенсивности перевозного процесса. Он выполняет 35% мирового грузооборота и около 18% пассажирооборота при наличии 7% протяженности железных дорог мира. Обеспечение транспортной безопасности – это реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. Этапы обеспечения транспортной безопасности. Первое. Предоставление сведений об объекте транспортной инфраструктуры в компетентный орган в сфере обеспечения транспортной безопасности для категорирования и внесения данных в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры. Второе. Организация проведения оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры. Третье. Разработка плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры. Четвертое. Реализация утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.